Вискас? Да это какой-то вискас. Сколько? Меня два и еще два. Еще немного, я точно буду сжимать. Скок. Гаря пустота, гаря пустота, Все такая пустота. И всегда, не надо, не Собираю, вот меня все не найдут. Мой сказ, но ты тебя осадилась Тебе назвать Меня два, Еще немного, я просто не сойдусь с ума Меня два, меня три Да, <плодисмент> опасно Я вижу из Я вижу... У меня два У меня два У меня два У меня два У меня два Еще два Верни Верни Наконец-то эта канала закончилась.